Yeah. Приветствую вас, уважаемые представители знака Зодиака Овен! Поздравляю вас с вашими наступающими днями рождениями. Я подготовила для вас прогноз на год, который вы сможете увидеть у меня на канале и рассмотреть более подробно, что будет происходить в вашей жизни в ближайшем году. Ну, а сейчас мы переходим к более детальному просмотру того, что будет происходить у вас в жизни на время движения Венеры по вашему знаку Зодиака Овен. Ну, чем интересен этот период? Интересен, в первую очередь, тем, что... Он дает начало, что ваши, ваши дни рождения совпадают с началом астрологического года. И это начало будет очень таким страстным, под воздействием вашей огненной Венеры. Таким наступательным, да, даст шанс и старт очень многим делам, повысит вашу творческую активность и даст возможность себя реализовать. В общем-то, вы будете как никогда активны в этом периоде. Какие сферы жизни будут затронуты у вас? Ну, непосредственно, здесь у вас идет уже долгая трансформация по сфере карьеры, по финансам идут перемены, немножко такая нестабильная для вас сфера. Также касается сфера коротких поездок, контактов. Также активно будет сфера дружеского окружения, больших коллективов и ваша тайная, тайная скрытая деятельность, та деятельность, которую вы не афишируете. Ну что ж, с каким настроением вы вступите? Ну, настроение будет боевое, конечно, вы будете готовы что-то делать сверкать горы будете строить планы будете что-то осуществлять и в общем-то вам все карты в руки 28 числа состоится полнолуние давайте посмотрим полнолуние это может коснуться вас вашей партнерской сферы возможно интересные неожиданные знакомства на этом периоде но, обратите внимание, 29-30 марта стоится соединение Меркурия с Нептуном в вашем 12 доме, что может говорить о том, что вы в некоторой степени можете заблуждаться в своем выборе. Здесь есть указание на то, что вам нужно как-то углубиться в свои внутренние духовные процессы, и даже в некоторой степени, знаете, не спешить предпринимать какие-либо активные действия. Здесь есть указание на то, что ну, какие-то встречи и знакомства, они впоследствии ну, могут... Ну, вы посчитаете, что они были ошибочными. Вот так. С 4 апреля Меркурий переместится в ваш родной знак. И вот здесь вы уже будете готовы договариваться, действовать... Ваша энергия будет очень-очень активной, поскольку она будет идти под вашим управителем Марсом. Вам будет очень легко осуществлять, свои, осуществлять свою предпринимательскую деятельность, сотрудничать с большим количеством людей. Ну и учитывая, что Венера будет постоянно двигаться по вашему первому дому, то вы будете заметны для окружающих. То есть вам будет легко обратить на себя внимание, что немаловажно. Теперь... Также взаимодействие с большими коллективами. Вот оно поддерживается Марсом. После 4 числа хорошо и благополучно пройдут какие-то короткие командировки, договоренности. Хорошо подписывать договора, сотрудничать в больших коллективах, взаимодействовать со своим дружеским окружением. Эти встречи будут для вас благоприятны. Еще хотелось бы обратить внимание на период... 12 апреля, когда произойдет новолуние в вашем же знаке, знаете, такое впечатление, что у вас что-то закончится или закончится подготовительный период, и с 12 апреля будет дан старт многим вашим делам. Ну и начиная с 12 апреля, то, конечно же, этот период очень-очень будет благоприятен для начала действий. Ну а что ждает вас в остальных сферах, посмотрим более подробно на Тару. Итак, как вас будет воспринимать окружающий по карте мир как человека гармоничного который идет легко на контакты который готов расширять свою сферу деятельности, который готов вообще при, идти на компромиссы и принимать любые точки зрения с вами будет взаимодействовать очень легко очень просто давайте посмотрим что ожидает вас в финансовой сфере финансовая сфера по умеренности собственно сколько вы вкладываете столько и получаете все идет своим чередом о каких-то очень больших деньгах речи не идет Идет, но тем не менее постарайтесь все-таки соблюдать меру эта карта на это указывает теперь что касается ситуации на работе здесь придется по пожу мечей отставить свою точку зрения держать ушки на макушке и можно сказать, что вступая в некоторые спорные ситуации, вы только выиграете. Что же касается вашей карьеры в целом, ну, здесь идет туз жезлов, здесь идут новые начинания, здесь новые проекты, новые свершения, новые дела, обещают быть удачными. Что касается ситуации в доме в семье, туз кубков, здесь любовь, здесь взаимопонимание, здесь праздники, ну, понятно, что у вас день рождения, дом полная чаша. И очень много приятных эмоциональных событий. Что касается взаимоотношений с любовью, с детьми, с хобби, с развлечениями. Ну, вы знаете, здесь такое впечатление, что вы от чего-то уходите по восьмерке кубков. Ну, знаете, такое впечатление, что вы отворачиваетесь от чего-то старого, от того, что себя изжило. Ну, давайте посмотрим, от чего уточним. Тройка пентаклей это мужчина, человек, на которого вы раньше возлагали какие-то надежды. Но произошло полное, произойдет полное разочарование в нем и желание двигаться дальше. То есть вы уж смотрите вперед и хотите. Да, вы рассматриваете разные варианты по двойке по двойке жезлов вы уже готовы смотреть по сторонам и подыскивать для себя какие-то другие более удачные для вас вариантики. Но на данном этапе это еще только самое-самое начало. Здесь пока еще ни о чем серьезном не, нет и речи. Ну и главный совет для вас на этот период. Давайте посмотрим тройка кубков. Это радость, это счастье, это праздник. Вообще эта карта рекомендует расслабиться, не заморачиваться никакими особо делами и провести этот период так, чтобы он оставил после себя какой-то очень приятный глубокий след. Ну что ж, надеюсь, что мой прогноз был для вас полезен. Ставьте лайки, комментарии и до встречи в следующем периоде.